Всем приветики! Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Приходит мужик к доктору и говорит, «Доктор, не стоит у меня, ну не знаю, что уже делать, помогите, пожалуйста!» «Доктор, да не расстраивайтесь вы! Какие сейчас у нас технологии! Ух!» У нас есть с вами два варианта. Первый вариант. Операция стоит, конечно, 300 тысяч долларов, но будет все прекрасно. И сразу будет ух, стоячком, бодрячком. Ну, второй вариант, конечно, 100 долларов, но придется в течение месяца сдавать анализы, все такое, много мороки. Сами понимаете. Ой, доктор, ладно, я тогда с семьей-то посоветуюсь, как, что, чего. И, наверное, приду вам попозже уже, скажу. Да, конечно, не расстраивайтесь, не спешите. Ночку-то пообсуждайте, как, что, чего. И завтра приходите. Ладно, доктор, хорошо. На следующий день мужик приходит, и доктор ему, ну, какой вариант выбрали? Мужик говорит, да я так подумал, не стоит Кухню будем ремонтировать.